Всем привет, друзья! В этом видео хочу вам рассказать про свои новые 3D EVO ковры, которые я заказал в салон своего автомобиля. Продавец заверяет, что это не просто ковры, а произведение искусства, так как формовка их и качество исполнения просто идеальное. Ну и давайте же вместе с вами посмотрим на эти ковры и сравним их с теми, которые установлены сейчас в салоне моего автомобиля. Поехали! Вот так вот выглядят мои новые 3D EVO коврики от компании Ковров Прайд. Смотрите, здесь отдельно идет центральный тоннельный коврик. Давайте, наверное, сразу перейдем к водителю. Мойте оставим на потом. И будем детально рассматривать непосредственно этот ковер. Но я предлагаю его сравнить с моим старым 3D EVO ковриком, который сейчас установлен в автомобиле. Давайте вкратце расскажу. Здесь... Цвет темно-серый, фактура соты, соответственно, бортики, все как положено. Давайте сейчас покажу, какой у меня установлен сейчас в салоне. Тоже серого цвета, это 3D-коврик от компании Комата. обзор уже есть на моем канале, те, кто не смотрел, можете, соответственно, посмотреть. И давайте сейчас я вам покажу главные особенности, так сказать, моменты этих ковров. Смотрите, здесь есть тоже бортики Но минус в том, что они не доходят до пластиковой накладки Соответственно, мы видим вот такой вот зазор И, соответственно, мы можем в этом месте пачкать ковролин своей обувью Также, смотрите, где педальный узел, педаль газа Мы видим вот такой вот провал Бортика здесь нету, Здесь вот такой вот Непонятный изгиб, для чего он нужен, неясно. здесь как бы вроде все ровно должно быть, но вот такая вот штука есть. С этой стороны все отлично, претензий нет, здесь немножко закрывается отсек, в котором находится у нас рычажки для открытия багажника и лючка бензобака. Смотрите, этим коврам уже полтора года. В целом у меня нареканий к ним нету, за исключением небольшой деформации. Сейчас я его достану и вам покажу. Смотрите, то есть он как-то вот деформировался. В целом это ни на что не влияет, но все же, опять же, за полтора года ничего с ним особо не случилось. В плане того, что он не продавился. И смотрите, он вот такой вот довольно-таки мягкий. Так, сейчас я его кладу рядом с моим новым ковром, и давайте визуально посмотрим. Многие из вас скажут, наверное, что здесь такого, 3 d ковры, и в Африке 3 d его ковры, особо в них, наверное, никакой разницы нет. Но смотрите, здесь особое внимание к мелочам, и оно довольно-таки серьезное. Я положил примерно вот одинаково коврики, и мы видим, что новый он будет подлиннее. И давайте детально рассматривать смотрите начнем сверху здесь мы видим что у нас идет коврик прямо здесь зона отдыха левой ноги тоже здесь все у нас ровно идет у этого коврика мы видим скос далее смотрите здесь такой вот идет подъем угол бортика вот такой вот здесь угол чуть меньше соответственно вот у нас под э, отверстие где у нас находятся, находятся рычажки открытия багажника и лючка бензобака далее, про что я вам говорил вот такой вот изгиб непонятный вроде все должно быть ровно так, здесь у нас вот такой вот отступ есть, бортика нету а теперь смотрим новые ковры смотрите все ровно Бортик довольно-таки высокий Если вам видно Сейчас я его отклею Вот такой вот высокий бортик Смотрите, здесь никакого Лишнего изгиба нет Все четко Здесь, смотрите, также идет Изгиб ровный И Здесь у нас сразу вот идет Тоже бортик Без всяких скосов как там. Вот. И смотрите, самое интересное: данный коврык повторяет полностью пол вашего автомобиля. Смотрите, здесь есть вот такой вот выступ. Его с этой стороны, конечно, не очень сильно видно. Но я сейчас вам покажу о чем речь. Если сейчас я его вот так вот подниму, то мы здесь видим вот такой вот изгиб. То есть как бы он вдавлен вовнутрь. И смотрите. Показываю, для чего это нужно. Как я и говорил, что ковры повторяют полностью пол вашего автомобиля. И вот он, пожалуйста, здесь подъем для воздуховода, соответственно, который уходит под сиденье. Смотрите, сейчас я установлю новый коврик, и мы с вами посмотрим на него. Берем. Устанавливаем. Всё, смотрите коврик установлен ну а теперь если вы помните сравниваем бортики здесь они выше доходят до пластиковой накладки здесь естественно уже идет на уменьшение потому что здесь бортик был огромный но по факту ноги то у нас вот тут вот в этой части соответственно здесь все отлично а коврики уходят выше с этой стороны тоже все отлично здесь мы видим Доступ отличный к рычажкам, ничего не перекрывается Отверстия под штатные крючки Соответственно, коврик у нас никуда не уходит В принципе, даже если не было бы крючков, то все равно коврик бы никуда не делся Потому что он идеально по размеру подходит Здесь тоже высокий подъем бортиков Вот такой вот И здесь у нас прям полностью сходится с полом Друзья, качество отличное и, естественно, сравниваю с моими старыми коврами, на мой взгляд, вот эти будут получше. Давайте сейчас посмотрим. Вот такой вот вид получился. Лежат они просто идеально. Давайте сейчас перейдем обратно к нашим коврам. И давайте посмотрим на фактуру. Смотрите, и тут, и тут соты. Цвет и тут, и тут серый. Но этот цвет серый светлее, этот потемнее. Ладно, это как бы не суть. Сами соты, смотрите, здесь они больше, они какие-то такие вытянутые. Здесь соты мелкие. В то же время их очень много. Сам материал, смотрите, здесь он довольно-таки жесткий. Здесь мягкий. Я если нажимаю, то, соответственно, продавливаю этот материал. Не знаю, как это скажется на эксплуатации, но на мой взгляд, если э, материал жестче, то он больше износа износостойким считается вот. Но в любом случае, естественно Я с ними поезжу какое-то время, проверю Ну и давайте установим пассажирский коврик И соответственно все остальные Итак, переходим на пассажирскую сторону И как я вам говорил Что формовка а, у этого коврика Абсолютно такая же Здесь тоже есть подъем специальный Сейчас я вам покажу Вот видно Изгиб идет И соответственно на полу мы видим вот такой вот подъем под воздуховод, опять же, задних пассажиров. В этих ковриках все, соответственно, учтено. Вся формовка просто идеальная. Давайте я его сейчас установлю. Вот так вот, друзья, смотрите. Все просто идеально подошло. Коврик лежит прям просто замечательно. И смотрится тоже отлично. Ну и у нас остались коврики для задних пассажиров, давайте их тоже установим, посмотрим на них более детально. Естественно, здесь уже а, коврики полностью ровные, ковши у нас, все с бортиками, все то же самое. А, единственное отличие с моими старыми коврами, вот этот вот коврик для центрального тоннеля, он идет отдельно, а, у него здесь есть, соответственно, липучки с этой стороны и на ковриках с этой стороны с внешней, для того, чтобы их вот так вот скрепить между собой а на моих старых ковриках левый коврик с центральным был цельной в общем давайте их сейчас тоже установим и посмотрим уже полностью вид с установленными коврами Дошел просто идеально ничего нигде не торчит не выпирает лежит просто замечательно так давайте сейчас положим вот этот вот коврик и уже закрытым центральный так тоже все отлично Давайте нейтрально сюда закинем Здесь, кстати, у меня стоит пластиковая накладка Обзоры я на них тоже Вам показывал В принципе, там Вообще ничего не пачкается Так Здесь закрепляем 2 все Сейчас здесь все вот такой вот друзья вид получается я считаю что просто отлично напишите в комментарии как вам такие коврики я честно друзья очень доволен В общем, давайте еще раз вам покажу общий вид. Напомню, друзья, что задние коврики, которые у меня стояли старые, они были без бортиков, о чем я очень сильно пожалел. Естественно, у меня все пачкалось, везде был песок. На этот раз я заказал с бортами, и такой проблемы, естественно, уже не будет. Ну что, друзья, как вам коврики от компании Ковров Прайд? по мнению, просто идеальные: качество исполнения, формовка и такое внимание к мелочам честно, я не встречал ни у одной компании. Ссылку на них я оставлю в описании под видео. Если вы рассматриваете покупку 3D-его ковриков в салон своего автомобиля, то однозначно рекомендую покупки. Именно эти коврики. Ну а на этом у меня все, друзья. Не забывайте подписываться на канал и оставлять свои комментарии. Всем удачи на дорогах, всем пока!